Здравствуйте, уважаемые друзья, художники-любители. Для тех, кто смотрел предыдущий ролик, своя картина, муки творчества или Незнание, показываю, как писался первый натюрморт с арбузом. Кто не смотрел, советую посмотреть, так как все эти видео взаимосвязаны. Эскизы карандашом и акварелью упускаю, по ним нечего сказать. В первом ролике, немножко я по ним пробежался. Также, акриловый подмалевок был необязателен. Это просто поиск локального цвета предметов. И как бы является рисунком после закраса имприматуры в желтый цвет, прозрачной краской, индийской желтый. После просушки имприматуры взялся писать на натюрморт. На палитре 4 краски. Кобальт синий, марс желтый прозрачный, кадми красный светлый, кадми желтый и белила. На первых парах никаких колеров я не составлял. Так попробовал зеленый, но он не понадобился. Работаю чистыми красками с палитры. Теория одной краски. Начал с синей краски ей рисую бутылку. Ах да, хоть и крашу одной краской белила, все-таки использую в светлых местах и в бликах. Столешница, тоже красится кобальтом синим с белилами. Скатерть на столе, впоследствии, как и бутылка, будет зеленая но пока крашу ее той же синей краской. При наложении синей краски тонким слоем, просвечивая до желтой имприматуры, и скатерть, и бутылка в оптическом смешивании уже показывают зеленый оттенок. Светлые места складок скатерти немножко вожу кадми желтый. Теория одной краски красная. Ничего не мешает в этом же сеансе начать работать красной краской. Кадми красный светлый. Им закрашиваю мякоть арбузных долек, закрашиваю с пропусками или в протирку, чтобы в некоторых местах или на просвет оставался желтый свет. Красной краской красятся вишенки на столе, вино в бокале, облицовка, горлышко на бутылке и виноград на заднем плане. Здесь больше сказать нечего, просто смотрите. Теория одной краски, Марс желтый прозрачный. Марс желтый прозрачный будет применяться для закраса фона, постепенно через просушки предыдущего слоя. С каждым наслоением Марса желтого, фон будет становиться темнее. Это свойство прозрачных масляных красок, то есть Марс желтый может быть как желтым, так и доходить до коричневого оттенка. Этот диапазон существует только у прозрачных масляных красок. Светлый виноград. Темные места светлого винограда это кобальт синий. Красится очень тонко. За счет этого, просвечивая до желтой имприматуры, тени становятся зеленоватые. Белилами титановыми рисуется свет на винограде и блики. Листья также красятся кобальтом синим прозрачно. В светлые места добавляю белил. Все, что закрашивается одной краской, должно быть светлее окончательного варианта: это подготовка подложки для будущих прописок или сировок. Персики это кадми красный, желтый и белило, тоже красятся немного бледными. Вот такой цветной подмалевок получился за один-два сеанса. Сеанс был просушен. Так как для написания этого натюрморта натура не было, то по ходу его написания, кое-что приходилось изменять или дописывать. Например, в голову пришло написать за бокалом, на заднем плане сам арбуз, с вырезанной долькой. А из двух долек решил сделать одну, ну, поэтому по ходу записал вторую дольку. Почему так, я ответить не могу, все это на интуицию, почему-то вот так захотелось. Для более быстрого затемнения фона на палитре намешал таки темный колер из кобальта синего с Марсом желтым. Проверил цвет белилами как индикатор. В одном из своих роликов я показывал эту фишку, что из синего и желтого получается зеленый. Да, если намешать непрозрачную синюю и желтую краску. Но прозрачные краски ведут себя по-другому. Из кобальта синего и марса желтого прозрачного, получается серый цвет, лишь тяготеющий к зеленому оттенку. Белило как индикатор, это показывает. Фон закрашивается темной смесью, без белила. Я постепенно уплотнял темные места через просушки. успел заснять, как бутылка стала зеленой. Пока смотрите процесс написания, скажу устно. Можно взять травяной зеленую краску, она прозрачная, или с покрыть стекло бутылки. В желто-зеленый рефлекс можно добавить кадмий желтый. Пыль на бутылке это белил из капельки синей краски, но тоже красить тонко, так что просвечивает предыдущий темный цвет. Перед написанием пыли бутылку конечно лучше просушить. Для цвета корки арбуза тоже можно использовать травяную зеленую, а можно мешать кобальт синий с кадмием желтым. После просушки, я постепенно начинал рисовать мелочи. Палитра не меняется, чистыми красками усиливал тени. Марсом желтым рисовал виноградные ветки. Кстати, можно в добавок к Марсу желтому, взять Марс оранжевый прозрачный, он более сочный, и в каждом сеансе я крашу фон, который с каждым разом становится темнее и темнее. Теория одной краски, кропла красный прочный. Все красные объекты, мякоть арбуза, горлышко бутылки, красный виноград, вишенки на столе и вино в бокале крашу краплаком красным прочным. Естественно, предварительный красный закрас должен просохнуть. Иногда я не успевал снять некоторые процессы, и впоследствии забыл, какая дополнительная краска использовалась. Например, вот я затемняю вино в бокале. Можно краплак красный затемнить капелькой голубой фц-краской, а можно использовать краплак фиолетовый прочный, что в принципе одно и то же. Краплак красный с голубой фц даст фиолетовый цвет. Немного краплака красного присутствует и на светлом винограде в качестве украшения. Так, точечки, всякие черточки там. Вывод, чтобы написать свой нотерморт, его желательно составить в натуре. А если не еще его составить, тогда не нужно его и писать? Нет, нужно! Для этого существует память и некий опыт. Если повнимательно рассмотреть натюрморт, то по отдельности каждый предмет читается. Красный виноград красивый, арбузная долька красивый и так далее. Но не получилось объединить все объекты в одно целое. Первое. Я говорил в предыдущем ролике. Сильный перегруз красного цвета в одной стороне картины, в левой. Второе, не видя натуры, придумаю на ходу тот свет, ту текстуру, стараясь выписать каждый миллиметр, в итоге я потерял целое. Опять, обращаясь к предыдущему видео, повторюсь. Когда идешь писать пейзаж на натуру, то нужно умение увидеть и умение рисовать. Сам пейзаж составлять не нужно. А вот написать натюрморт, помимо первых двух составляющих, есть еще две. Это предметы, которые могут отсутствовать в мастерской художника. И самое важное, натюрморт нужно уметь составить. А это совсем другая школа по сравнению с пленером, то есть пейзаж на натуре. В следующем ролике покажу, как писалась вторая картина этого же натюрморта. Продолжение следует. Друзья, всем творческих удач, до встречи в следующем видео.